Вот в чем черт некому играть. Он черт. Черт хуже петуха. Ну, найди там кого-нибудь, кого не жалко. Черт, я по жизни. Черт, будешь. Черт, прямо. Вот.